Доброе утро, уважаемые коллеги! Доброе утро, уважаемые коллеги! Мы с вами сегодня проводим уже завершающее занятие из нашего цикла, как написали нам организаторы. И сегодня наша задача... Посмотреть те актуальные документы, которые появились у нас в последнее время, применительно к новым стандартам, о которых мы с вами говорили, которые очень изменили нашу жизнь в бухгалтерском учете. Ну и какие-то еще значимые для нас документы, которые действительно могут быть там полезны. Ну и кроме всего прочего, посмотреть, что у нас на сегодня предполагается в части <coughs> упрощенной, ну, автоматизированной упрощенной системы налогообложения, для того, чтобы иметь представление о том, насколько это будет целесообразно для перехода каких-то отдельных организаций, соответственно, уже на эту новую систему. Ну, давайте по порядку сейчас тогда начнем, соответственно. Значит, первое, о чем мы с вами сегодня должны поговорить, это... Ой, извините, пожалуйста, Это о тех письмах и других разъяснительных документах, которые для нас подготовило Министерство финансов Российской Федерации и другие организации, которые для нас, соответственно, имеют какое-то значение важное в части их фактического применения. Ну, давайте посмотрим, соответственно... На, на вот эти документы. Значит, в слайдах, которые вы получите, <coughs> или уже получили, есть перечень значительного количества документов с пояснениями тех основных позиций, которые, соответственно, там рассмотрены. Для того, чтобы, если у вас будет необходимость по какому-то конкретному вопросу к ним обратиться, вы всегда могли уже найти нужный вам документ извините, пожалуйста, для использования его в работе. Значит, у меня они сгруппированы uh, по такому принципу. Те, которые касаются как вложений, те, которые касаются документа основных средств, аренды и отдельно письма ФНС, которые, в общем, по таким, я бы сказала, разнообразным вопросам, прилегающим к тому, о чем мы с вами говорим. Итак, uh, по капитальным вложениям. Я, поскольку, соответственно, у нас номера, номера писем все указаны, я не буду их называть, извините, пожалуйста, буду просто говорить о чем соответствующие письма. Итак, вот, ну, первое назову от 2.06.2021 -го, -го, -го года, письмо, которое касается капитальных вложений, и, соответственно, нам с вами говорит о том, что стоимость, объектов, которые сносятся или демонтируются для высвобождения площадки под уже новое капитальное строительство и затраты на ликвидацию этих объектов должны быть включены в первоначальную стоимость создаваемых основных средств. Ну, письмо, если вы видите, не новое, 21 года, но тем не менее оно вовсю действует, потому что у нас сейчас все-таки есть некоторые вопросы по формированию капитальных вложений, и с этой точки зрения для нас такое письмо, конечно, очень полезно. Есть документ, который называется «Проект изменений в ФСБУ-26». Мы с вами на, в рамках этого цикла рассматривали сам федеральный стандарт, но несмотря на то, что он только-только у нас вошел в действие, на самом деле к нему уже появляет, появился ряд замечаний, и, в общем-то, рассматриваются некоторые изменения этого стандарта, которые, очевидно, будут приняты по тому плану, который, опять же, мы с вами посмотрели со следующего года, <coughs> которые направлены на облегчение нашей работы. Ну, смотрите, с чем связаны основные изменения. Как вы понимаете, прообразом... Все-таки 26-го и 6 федерального стандарта появилось 16-е МСФО и АС-16 основные средства. И некоторые вопросы там, конечно, так вот, даны более, наверное, привычно для той системы учета, в которой все давно осуществляется. Но прежде всего это касается вопросов определения справедливой стоимости и каких-то иных характеристик. Для нас это не совсем привычно потому что у нас нет своего стандарта, напомню, по справедливой стоимости, и <как> оценка многих вещей для нас, в общем-то, носит такой... Довольно сложный характер. Ну, давайте посмотрим, соответственно, что предлагается Значит, по этим изменениям. Ну, значит, вот прям по порядку буду идти. Накопленное обесценение по объекту как положение отражается отдельно от фактических затрат на объект и не меняет последнее. Если вы помните, то сегодня у нас действует другой порядок. Если у нас происходит обесценение капитальных вложений, то, соответственно, они должны уменьшать, автоматически стоимость этих капитальных вложений. В этой части, наверное, это будет более справедливо, тем более, имея в виду вот такую позицию, тем более, что мы с вами понимаем, что убытки от обесценения могут восстанавливаться. Если так получается, например, сегодня, но особенно в свете вот всех наших последних событий, сложностей во многих, во многих аспектах ведения бизнеса, то может так получиться, что мы сегодня создаем какие-то капитальные вложения, а между тем перспектива их эффективного использования, в общем, как-то на сегодня не очень просматривается. И с этой точки зрения мы должны уже сегодня приступить к их обесценению. Но ситуация, возможно, изменится, а вот когда они уже войдут в действие как основные средства, тогда у нас начнутся проблемы с тем, а как признавать вот это обесценение. И вот отсюда, в принципе, такое предложение есть – поставить это обесценение отдельно, но так же, как по основным средствам, ну а дальше уже по мере поступления проблем. И с этой точки зрения у нас кап вложений будут состоять из фактических затрат, которые не обесцениваются. Ну, по-моему, вполне разумно. Изменение порядка определения расчетной стоимости ценностей, которые возникли при создании капитальных вложений, но не вошли в них. Значит, стоимость должна определяться по, как бы, новой идее, да, Вернее, ну, по предлагаемой, потому что она не совсем новая. Эта стоимость должна определяться, исходя из фактических затрат на покупку или создание этих ценностей. Если это невозможно, ну, тогда уже использовать справедливую стоимость, чистую стоимость продажи или стоимость аналогичных ценностей. Если вы вспомните, то на сегодня у нас как раз действует вот этот последний порядок, когда мы с вами должны вот эту оценку производить вот этих ценностей, которые соответственно не вошли в стоимость объекта исключительно исходя вот в, в такой последовательности. Сначала справедливая стоимость, потом чистая стоимость продажи или стоимость аналогичных ценностей. Но дело в том, что опять же есть проблемы с определением справедливой стоимости. Как вы помните, мы с вами про 13 ФС немножко говорили, там в бокового угла ставятся вообще оценки активного рынка. И у нас не по всем вопросам бывает, не по всем ценностям, не по всем каким-то, там допустим, выбывающим активам или оцениваем У нас не по всем бывает, соответственно, справедливая стоимость. И поэтому здесь вполне так для нас с вами было бы легче, если бы мы оценивали по фактическим затратам на покупку. Если у нас что-то осталось, то есть у нас документы, которые подтверждают эту фактическую стоимость, и нам тогда не надо, собственно говоря, думать, а где мы возьмем справедливую. Тем более мы не просто должны думать обосновать свою, свой выбор. Если капважение осуществляется по нескольким объектам, то, соответственно, организация имеет право их распределить. Коллеги, вполне разумно, только в учетной политике надо написать, соответственно, будет о том, какой критерий выбран для распределения. Совершенно нормальная позиция, не вызывающая вопросов. Посмотрите, мы возвращаемся чуть-чуть к старому. Если кто-то давно работает, то помнит, что у нас раньше в кап еще и относились к капитальные вложения на создание нематериальных активов. Ну вот нам с вами говорят, к кап-воложением добавятся не только инвестиции в основные средства, но и в нематериальные активы. Ну и заодно, если посмотрите, нам дают как бы перечень вот этих нематериальных активов, такой, ну, пока еще довольно грубой, потому что у нас нет нового... СБУ по нематериальным активам, но все-таки приобретение материальных ценностей для создания и улучшения нематериальных активов, покупку прав, посмотрите, исключительных как сейчас, по договором или иным документам, которые подтверждают такие права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, создание объектов нематериальных активов, в том числе неопер, улучшение объектов нематериальных активов, покупку, продление, переоформление, подтверждение прав на занятия отдельными видами деятельности, по лицензии. То есть, смотрите, у нас сейчас здесь, вот по отношению ко всему тому, что у нас с вами есть сейчас по 14 ПБУ, в принципе, уже вот в таком виде попадают лицензии. Но мы не будем сейчас обсуждать, что там будет с нематериальными активами, потому что проект есть. Он уже год три у нас как опубликован, но пока у нас видно, что вот с ним есть определенные проблемы, потому что все-таки его введение в действие отложено. И с этой точки зрения мы пока видим с вами практически перечень старых объектов, то есть старых с той точки зрения, что они входят и сейчас в 14 стандарт. Но уже вот лицензии упомянуты, потому что по новому ФСБУ у нас там будут в составе материальных активов еще и лицензии. Так. Так, как у меня тут, сейчас секундочку, как у меня тут, вот, вот так. Значит, следующее письмо, которое мы с вами видим, вот у него последний номер 123-39. «При формировании первоначальной стоимости объекта для целей налогообложения проценты по заемным обязательствам в стоимости основных средств не включают». Но, как вы помните, у нас сейчас есть, соответственно, требования о включении этих процентов. На самом деле оно у нас всегда было в бухгалтерском учете и сейчас еще раз повторено. В налоговом учете у нас ничего не поменялось в этой связи и проценты по-прежнему у нас пребывают во вне реализационных расходов. Дальше у нас есть еще вот такой документ, вообще вот здесь, где не указано, что это, то это письма Минфина РФ, там в шапке написано. Здесь есть вот документ, который так называется, позиция налогового кодекса в части создания резерва на ликвидацию выводимых эксплуатации основных средств, восстановления окружающей среды. Так вот, собственно, в налоговом кодексе указано, что оно предусмотрено только для организаций, которые добывают углеводороды и только в определенных ситуациях, которые опять-таки указаны в налоговом кодексе. Остальные это не включают. Напоминаю, коллеги, речь идет об оценочных обязательствах, как они называются, в бухгалтерском учете, в котором сейчас мы обязаны с вами включать стоимость создаваемых объектов, то есть стоимость капитальных вложений, если в принципе... Мы видим с вами проблемы, которые связаны с необходимостью, там, допустим, восстановления природы после вывода наших объектов. Или в связи с его эксплуатацией, когда он загрязняет окружающую среду, или когда у нас там надо будет его, соответственно, убирать, и там потом какие-то нарушения, соответственно, будут. Так вот, у нас налоговый кодекс говорит, что в этой части у нас ничего пока не изменилось в кодексе. Основные средства. Значит, вот письмо 7481, последний номер, который для нас тоже представляет большой интерес. Итак, давайте посмотрим. Если объект создается исключительно для получения дохода от прироста стоимости, как объект инвестиционной недвижимости, то в налоговом учете такой объект не признается основным средством. И этот объект до продажи... Если этот объект до продажи сдается в аренду, то он признается, соответственно, основным средством. То есть, коллеги, обратите внимание, у нас сейчас по шестому по СБУ появилось требование следующее. Если у нас есть инвестиционные объекты инвестиционной недвижимости, то мы их должны выделить в отдельную группу и, соответственно, учитывать, ну, по той модели, которую выберем. А у нас с вами учет, собственно, какой? Либо это первоначальная стоимость минус амортизация, минус начисленные убытки от обесценения, либо по переоцененной стоимости. Напоминаю про инвестиционную недвижимость. На самом деле инвестиционная недвижимость – это те объекты, которые изначально создаются либо для сдачи в аренду, да, причем мы с вами говорим в операционную аренду, поскольку мы теперь знаем уже эти различия, либо для того, чтобы мы с вами, ожидая увеличения их стоимости, мы их вообще не использовали, а потом продали, но продали в неопределенной перспективе. То есть, смотрите, для нас это не товар, потому что товар предполагает, что мы должны продать в течение 12 месяцев. Он оборотный актив, и мы его должны сразу автоматически поставить в товары. Когда мы говорим об инвестиционной недвижимости, то, например, мы купили с вами какое-то здание или мы купили участок земли, но цель у нас перепродать, когда он существенно вырастет в цене. Слово «существенно» для каждой организации будет совершенно свое, то есть одни будут ждать 30%, другие 40%, у других может быть есть какая-то абсолютная величина, за которую они готовы продать. Но, тем не менее, мы с вами не знаем просто, когда точно мы его продадим. Вот перед нами инвестиционная недвижимость. Да? И с этой точки зрения мы ее не можем, вот если она у нас не используется, как, соответственно, объект, который передается в аренду, то мы его вообще не можем в налоговом учете признать основным средством, несмотря на то, что по другим критериям он, в принципе, этот объект будет им отвечать. Если этот объект мы, соответственно, начали сдавать, то есть теоретически мы собираемся его продать, да? Но как только мы его приобрели, несмотря на то, что мы вообще-то собираемся его продавать в какой-то перспективе, мы начали его сдавать в аренду. Тогда мы его совершенно спокойно признаем основным средством, и уже он у нас, соответственно, учитывается так, как положено по положениям 25 главы НКРФ. Дальше привычные для меня, например, очень позиция привычная Минфина вот это письмо 49 256 если объект не используется налогоплательщиком для извлечения дохода то амортизация для налогового учета не начисляется Ну, как вы помните в бухучете у нас теперь не приостанавливается начисление амортизации да вот в налоговом учете если соответственно у нас объект не используется то его амортизация не отвечает критерию признания расходов как вы помните у нас расходы это Документально подтвержденные и обоснованные. Но с документально подтвержденными у нас проблем не будет, я надеюсь. А вот обоснованные, это, собственно, те, которые направлены на получение дохода. Ну, раз мы его не используем, то и про доход речи больше, в общем-то, нет. Значит, соответственно, мы его не амортизируем. То есть, как вы понимаете, у нас возникают, у всех, у кого полноценный бухучет, у нас возникают отложенные налоги. Но теперь, к сожалению, это такая наша актуальность уже. Так, следующее письмо 44-846. С 1 января 2022 года затрат на ремонт признаются согласно положениям 26 и 6 стандарта. А вот налоговому учете у нас все остается по-прежнему. Но давайте мы сейчас чуть-чуть вспомним про вот то, что там у нас написано. Значит, если вы вспомните, то у нас затраты существенные по ремонтом, который производится регулярно с периодичностью не менее года, могут быть признаны объектами основных средств. Да, и мы с вами об этом говорили, что, например, планируемый капитальный ремонт у нас становится объектами основных средств. С этой точки зрения мы с вами видим, что в налоговом учете у нас ничего не меняется. То есть мы будем признавать, соответственно, это расходами организации, причем в том периоде, в котором они осуществлены, в соответствии с положениями 25 главы. Дальше мы видим еще одну рекомендацию от 18 января 2022 года, это рекомендации Минфина. Лимит по стоимости каждой единицы, в которой указывается, что устанавливается каждая организация с учетом критериев существенности. Но давайте мы здесь как-то вот с этим определимся, хотя мы с вами уже говорили. Вообще, когда у нас были вот эти 40 тысяч уже столько лет, то мы мечтали, что все-таки когда-то это закончится, и у нас будет 100 тысяч как в налоговом учете. Ну вот теперь у нас с вами самостоятельность. И Минфин, когда, собственно говоря, подготовил эти рекомендации, хотел обратить внимание только на одно обстоятельство, что на самом деле... У всех может быть разный критерий существенности. У кого-то очень значительная валюта баланса, и поэтому им 100 тысяч, ну, в общем, может быть, с одной стороны, хорошо, чтобы не было разницы с налогом учете, а с другой стороны, у них могут быть более высокие критерии для организаций небольших, у которых валюта небольшая, заметьте, что у нас нет количественного вот критерия, что такое большая, что такое небольшая, нам говорят о существенности. Да? А существенность, как вы сами понимаете, то мы, собственно говоря, должны устанавливать сами. И Минфин подчеркивает, что вот эта существенность определяется исключительно интересами пользователей этой отчетности. Если утрата каких-то данных, которые мы с вами, например, считаем несущественными, может повлиять на их решение, ну, тогда мы неправильно определили существенность. Так вот, с этой точки зрения, устанавливая самостоятельно критерии, мы должны с вами очень четко понимать вот эту ситуацию, что далеко не для всех организаций подойдет 100 тысяч в качестве критерий, такое, конечно, большое желание совпасть с налоговым учетом. Ну, здесь надо очень аккуратно, то есть посмотреть, какие основные средства все-таки, и что будет, если мы с вами, например, признав 100 тысяч эти, все-таки будем утрачивать часть объектов, мы их не будем больше видеть в балансе, потому что единовременно спишем в расходы периода, поэтому вот выбор этого критерия, это, конечно, важная проблема. Хочу обратить вот ваше внимание вот на вот это вот письмо 68 312, в котором Минфин как бы отвергает позицию бухгалтерского методического центра, БМЦ, я вам о нем говорила, вообще документы, которые публикуются на сайте БМЦ, очень часто имеются такое вообще важное значение. Коллеги очень рекомендую посматривать периодически, если у вас есть вопросы. Все-таки БМЦ дает нам разъяснения по многим вопросам, которые у нас появляются либо впервые, но поскольку все-таки мы видим с вами, Такое перенесение МСФО на нашу почту почву, но МСФО более широкие документы, по объему больше, и они больше такого, я бы вообще сказала, философского плана. Так вот иногда некоторые вопросы, либо они как-то у нас очень компактно представляются, либо вообще убираются. Либо у нас есть особенности, по которым мы их не особо воспринимаем. Поэтому БМЦ дает очень часто какие-то такие, у них очень компактные документы, которые дают прикладные какие-то моменты, важные для Например, те, кто пользуется, соответственно, ведет Бог учет Итак, что они нам, собственно, сказали? Что сказал Минфин? Лимит стоимости основных средств при признании целесообразно устанавливать не на группу, а на каждый объект основных средств в отдельности. Вот если вы посмотрите, если вы вспомните, я вам об этом говорила, то БМЦ рекомендовал при наличии значительного количества больших, значительного количества низкостоимостных объектов основных средств, учитывать их, соответственно, как одну группу, и с этой точки зрения дальше, создав эту одну группу, ее амортизировать как один объект. Ну, дальше у них предложена методика, поскольку движение-то может быть, то есть какие-то объекты вновь входят, какие-то объекты покидают это, и, соответственно, вот там амортизируется вся эта группа. Но ну, если мы посмотрим, то, конечно, мы будем видеть тоже такой довольно специфический объект, который физически плохо воспринимается. И вот нам Минфин говорит, что вообще-то этого делать не надо. Ну, посмотрите, как написали гибко, целесообразно, да? То есть ему не понравилась позиция Минфина, не понравилась позиция БМЦ, но и он ее окончательно не запрещает. Я думаю, то, что тут надо коллеги, наверное, все-таки прислушаться да, к Минфину. Если у вас уж действительно очень много таких объектов на э, учете, ну да, наверное, так можно сделать. Но посмотреть, какие там, допустим, будут погрешности, если вы будете в целом начислять по группе. Если, например, это все-таки будет как-то достаточно существенно, мне кажется, есть резон прислушаться к позиции Минфина, которая, в общем, вполне здрава по данному вопросу. Ну, а потом все-таки у нас... Минфин, надо сказать, что хотя он и пишет каждый раз, что его письма носят исключительно информационный характер, но мы с вами четко должны понимать, что вот этот информационный характер для нас с вами вообще-то все-таки в определенном смысле такой руководящий документ, хотя мы не можем однозначно сказать, что это четко нормативный документ. Когда речь идет о нормативных документах, то... Они обязательно к применению. Когда Минфин говорит о том, что у него документы информационного характера, то он нам просто излагает свою позицию. Но позиция Минфин должна вообще для нас все равно так или иначе, стать руководством к действию. Ну, тут, конечно, тоже, вот если у кого-то есть какие-то свои соображения по этому вопросу, надо только понимать одно: что придется очень хорошо продумать обоснование, почему вам позиция Минфина не очень подходит. Но если у вас на балансе тысяча компьютеров, да, и все они такие низкостоимостные, и вам неудобно по нему начислять амортизацию, ну, наверное. А если этих компьютеров, например, 50, ну, ну наверное, не надо из них создавать группу, но ну, если вот как-то все-таки мы не хотим столкнуться с таким противоречием. Так, следующее письмо у нас соответственно, 112-530, для целей налога на имущество. Ну, налог на имущество – это вообще наш камень преткновения по многим вопросам. И несмотря на то, что как в качестве расчетных процедур у нас налог на имущество просто прекрасный, потому что вообще очень простой, простой алгоритм расчета, не вызывающий никаких сложностей, но при этом, соответственно, мы с вами сталкиваемся с другими проблемами по налогу на имущество. Итак, у нас с вами, соответственно, для применения пункта 1 статьи 375 НК РФ, то есть при формировании налоговой базы, объекты основных средств учитываются по остаточной стоимости, которая равна первоначальной минус начисленной амортизации, минус убытки обесценения с учетом последующих капитальных вложений на модернизацию и реконструкцию по данному объекту. То есть там, где мы будем с вами, соответственно, рассчитывать налоговую базу, по объектам, которые облагаются по остаточной стоимости, напомню, она у нас сейчас в учете называется «балансовая стоимость», то она у нас будет формироваться первоначальная минус-амортизация, минус-убытки от обесценения. Когда мы видим вот это дополнение с учетом последующих зад... к на модернизацию и реконструкцию, но ну, это если они будут, то есть когда речь здесь идет об обесценении, то мы его будем учитывать, собственно говоря, так же, как учитываем амортизацию. Коллеги, напомню, может кто-то отсутствовал или не обратил внимания. Для обесценения у нас сейчас нет отдельных счетов. Нам его предлагается, соответственно, учитывать а, так же, как мы учитываем, на счетах, где мы учитываем с вами амортизацию. Есть письмо Центрального банка, который для, соответственно, обесценения уже определил счета, но поскольку у них своя... Свой план счетов я, соответственно, на это письмо не стала ссылаться и говорю вам об этом только потому, что, в принципе, Центральный банк уже определил специальные счета для начисления обесценения. Мы с вами спокойно будем пользоваться субсчетами новыми, которые, соответственно, будут открыты к 02 счету. И будем проводить вот это обесценение, напоминает только в тех случаях, когда надо. Если у нас с вами нет такой проблемы, ну, значит, мы с вами будем просто оформлять документ о том, что мы посмотрели с позиции наличия обесценения и пришли к выводу, что таких признаков нет. Коллеги, еще раз обращаю на это внимание. Смотрите, особенно, когда есть какие-то проблемы с аудитом, когда у нас аудит дает заключение. У нас есть по шестому стандарту требования проверок на обесценение – Соответственно, если есть требования проверок, то мы должны ему соответствовать. Если у нас нет обесценений, то мы хотя бы должны создать документ, который подтверждает, что да, мы подумали об этом вопросе, но у нас нет этого обесценения. Значит, соответственно, нет и не начисляем. Ну, вот здесь у нас, нам с вами говорят по остаточной стоимости, которая у нас сформируется. Если объекты инвестиционной недвижимости оцениваются по переоцененной стоимости, то они не амортизируются и не обесцениваются. И, соответственно, налоговая база также формируется без амортизации и без признания убытков от обесценения. Обращаю ваше внимание, коллеги, у нас, уже говорила, но на всякий случай, посмотрите, у нас в шестом ФСБУ когда речь идет об инвестиционной недвижимости, там вообще очень скользко так про нее все написано. Да? Там написано просто, что она оценивается по переоцене... по первоначальной, простите, минус амортизации, минус убытки от или по переоцененной. Если вы откроете 40-й ИАС, это МСФО ИАС-40, он называется инвестиционная недвижимость, то там она называется справедливой стоимостью. И с этой точки зрения вот этот термин переоцененный, он не очень удачный, потому что с одной стороны, да, мы переоцениваем, но он нам очень напоминает ту переоцененную стоимость, о которой мы говорим в, в, этом, в применительно к основным средствам, когда мы действительно реально переоцениваем, но при этом продолжаем начислять амортизацию, признавать убытки и так далее. Вот здесь мы ничего этого не делаем, потому что здесь имеется в виду что, например, мы с вами проводим оценку этой переоцененной стоимости на отчетную дату, и если она изменилась, да, она у нас все равно будет меняться, но ну, хотя бы с позиции инфляции или каких-то иных вопросов, то мы просто признаем этот прибыль и убыток. И тогда у нас вопросы не встают об обесценении, само собой. Если наш объект вдруг упадет в цене, то это значит, что он станет стоить дешевле. Мы признаем убыток от изменения стоимости. Но заметьте, не от обесценения, а от изменения стоимости. И объект не амортизируется, потому что имеется в виду, что изменение этой оценки вбирает в себя и амортизацию, и убытки от обесценения. Поэтому вот здесь ну, у нас с вами просто дополнительно сказали, что они не амортизируются и, соответственно, не обесцениваются. То есть вот это, вот это мы признать с вами не можем. Следующее... Письмо. Коллеги, я их так выделила, чтобы нам было удобнее смотреть. Письмо номер 102-450. учет несущественных активов, малоценных ниже лимита ус и так далее, ведется, соответственно, в порядке, который установлен пятом ФСБУ, то есть по запасам. Ну, по сути, вот этот сам термин несущественные активы, да, он нам говорит о том, что они несущественны исключительно с точки зрения для нас с вами стоимостного критерия, но если мы их отнесли к запасам, то там мы с вами просто организуем, соответственно, учет. Но опять же помним, что наш пятый по СБУ говорит нам очень четко, что у нас там только оборотные активы. Поэтому вот здесь очень аккуратненько с классификацией. Вот еще раз встает вопрос о лимите, да, насколько правильно мы с вами, соответственно, его установили. Но опять же здесь отмечено, что... При прочих равных у нас нужен контроль за наличием и движением. То есть, с одной стороны, никто не говорит прямо о том, что у нас фактически сохраняется забалансовый учет, но если мы говорим о контроле, то в случае необходимости мы должны это подтвердить. Но фактически речь идет о забалансовом учете. Еще одно письмо, которое, соответственно, вот это 85 549, если в одно здание объединили части, которые раньше учитывались как инвентарные объекты, то первоначальную стоимость налогового объекта для цели налога на прибыль определяет исходя из остаточной стоимости объектов, которые в него вошли. Я, коллеги, думаю, что, конечно, Минфин нам еще про это что-то напишет, потому что здесь вообще могут быть совершенно четко вопросы. Значит, о чем идет речь? Мы с вами такую ситуацию тоже слегка рассматривали. Если, например, у нас... Объект вводится поэтапно. Ну, Например, мы с вами строим какое-то офисное здание или производственный комплекс, производственный комплекс да? но вводим его отдельными частями. И с этой точки зрения... У нас сейчас по шестому по СБУ, если что-то готово, и мы уже начали использовать, мы должны признать его инвентарным объектом, несмотря на неготовность вот этого объекта в целом, да? и получается, что мы можем с вами как-то признать несколько частей, они начинают у нас амортизироваться в разные уже сроки, и с этой точки зрения есть хороший вопрос, а что, собственно, у нас будет с налогом на... Прибыль. Ну вот нам сказали, что первоначальную стоимость мы соберем из той остаточной стоимости, которая у нас с вами будет. Ну вот пока так. Хотя есть, конечно, по этому вопросы, по, опять-таки, этому положению. Следующее письмо. Момент ввода объекта основных средств в эксплуатацию. Это событие, которое фиксирует готовность объекта к использованию, соответственно, которое у нас с вами документально подтверждено и соответственно оформлено в соответствии с установленным порядком, и дальше нам говорят, что только если у нас не ясна дата вот готовности этого объекта, только тогда мы можем с вами ориентироваться уже на дату действительной эксплуатации этого объекта. Но я надеюсь, коллеги, что у нас таких случаев все-таки будет не слишком много, когда мы не можем четко определить дату готовности, поэтому давайте вот ориентироваться на это. Поскольку там у нас не всегда может появиться какой-то самостоятельный документ, но тем не менее мы должны приглядывать за этим событием, потому что только если не можем объяснить, когда он готов. Срок полезного использования по объектам, приобретаемому физического лица, следует определять как по новым объектам, то есть мы с вами не можем, соответственно, их рассматривать как объекты, бывшие в эксплуатации, и уменьшать срок, как мы бы действовали, например, в ситуациях с организациями. Ну, как бы мы к этому ни относились, аргументация здесь очень простая. Поскольку у нас физическое лицо не ведет бухгалтерский учет, то, соответственно, мы не знаем, как оно, сколько оно его использовало. И с этой точки зрения мы с вами рассматриваем этот объект как новый. Ну, мне кажется, здесь нет ничего необыкновенного, потому что если вспомнить, что мы с вами все-таки сейчас говорим о том, что мы очень свободны в выборе срока полезного, полезного использования для объектов основных средств в бухгалтерском учете, то мы здесь можем назначить тот срок, который, например, мы считаем возможным с учетом его физического состояния. Ну, то есть если у нас объект уже, в общем-то, довольно э, хорошо использовался, и мы понимаем, что он не является абсолютно новым, то мы можем ему использовать более короткий срок. Но, опять же, давайте смотреть на это Следующим образом, любая наша позиция, она должна как-то быть аргументирована. Если у вас пять новых объектов и один вот такой объект, бывший в эксплуатации, который вы купили у физического лица, и вы ему назначаете существенно меньший срок, то, по крайней мере, надо быть готовым в случае необходимости объяснить эту позицию. Почему у вас вдруг тут другой совершенно срок стоит. Так, следующее, что у нас с вами – вот это 102.91. Шестое по СБУ не содержит ограничений допустимых способов определения ликвидационной стоимости. Мы с вами говорили, что у нас появилась новая категория ликвидационная стоимость, которая входит в число элементов амортизации. И письмо, собственно, говорит о том, что никто не написал, как определять эту ликвидационную стоимость. Речь идет на самом деле о признании тех экономических выгод, которые мы предполагаем с вами получить по окончании использования нашего объекта основных средств. То есть либо мы там продадим, либо сам объект, либо там, допустим, металл или какие-то иные комплектующие от этого объекта. Но это будет в какой-то перспективе, мы с вами оцениваем, соответственно, сейчас. Что касается практики. Коллеги, есть организации, которые... Это делают всегда. У них есть сложившаяся практика, и с этой точки зрения они просто должны описать свой подход к, ликви... к определению суммы ликвидационной стоимости в учетной политике. Если, в принципе, на момент признания основного средства вы не видите вообще никаких перспектив, того, что вы будете оттуда что-то продавать, ну, так прекрасно, значит, мы ликвидационную стоимость признаем просто равной нулю. Мы не говорим, что у нас нет ликвидационной стоимости, она у нас с вами является элементом амортизации, и с этой точки зрения предполагается, что она есть у всех. Да? Но мы говорим, что ну, у нас она равна нулю. Никто не мешает нам потом пересмотреть эту позицию. Мы просто должны, соответственно, иметь в виду, что если мы ее признаем, эту величину, то она нас не должна амортизировать. Вот этот момент мы должны с вами иметь в виду для определения. Но сами способы определения нам никто не ограничивает. И вот специально выделила вам к основным средствам определение Верховного суда, который, например, согласился с позицией нескольких арбитражных судов, что для целей налога на прибыль затраты на ремонт оборудования следует учитывать в прямых расходах коллеги, давайте посмотрим на эту ситуацию, возможно, она для кого-то, в общем-то, является актуальной, и речь ведь идет вот о чем. Как вы помните, для цели 25 главы организация самостоятельно устанавливает перечень прямых расходов, да, имея в виду, что когда мы учитываем расходы прямые, мы их, соответственно, учитываем с учетом, количество реализованной продукции, а когда косвенные, мы их признаем в полном объеме. Да? И с этой точки зрения возникает горячее желание увеличить косвенные расходы, ну и, соответственно, подсократить прямые. У нас в начале 25 главы, вот придется все-таки в истории чуть-чуть заглянуть, было как-то четко понятно, что к прямым расходам относятся только материальные расходы. В первую очередь сырье материалов, которые составляют основу продукции, о чем раньше прямо писали, да, сейчас перестали. У нас относится заработная плата с начислениями, если она является, соответственно, прямой, то есть она относится к работникам, которые участвуют непосредственно в создании этого продукта. Может быть, иногда прямой амортизация. да Опять же, если у нас на каких-то конкретных объектах основных средств производится определенный вид продукции, и мы можем привязать эту амортизацию четко к выпуску той или иной продукции. Когда сейчас встает вопрос о ремонте, то здесь имеется вот какая история. Ну, с моей точки зрения, несколько странная, но тем не менее. Здесь, то есть, если вы с этим будете не согласны, надо будет готовиться отстаивать свою позицию. Аргументация простая. Ремонт производственного оборудования. Без этого ремонта производственного оборудования не работало. Если оно не работает, оно не приносит дохода. А это значит, что в связи с этим у нас затраты на ремонт, соответственно, являются прямыми расходами. Ну, мне кажется, что аргументация, в общем, не очень, но, тем не менее... Хочу обратить ваше внимание на позицию, которая уже сложилась. Это уже четко выраженная позиция. Если кто-то готов отстаивать другую позицию, то это, пожалуйста, но ну, надо продумать свое обоснование и готовиться ее отстаивать в суде. Возможно, вас услышат. Ну а так, вообще, мы уже видим позицию Верховного суда. Так, аренда. Плательщиками всегда признается лизингодатель, коллеги, у меня времени маловато остается, значит, мы с вами это уже обсуждали, и если у нас там что-то написано в договоре другое, да, например, договор заключен раньше, написано что-то другое, что, соответственно, у нас лизингополучатель является плательщиком этого налога, то мы четко понимаем, что на самом деле уже для этих всех операций с 22 -го года, с 1 января, четко у нас только лизингодатель. Письмо написала одно, на самом деле их много. Если кто-то видел когда-то старые письма, забудьте про них, они уже не актуальны. Недвижимое имущество, учитываемое на балансе <coughs> в качестве объекта основных средств, учитывается для налога на имущество... <coughs> Так же, как по бухучету. То есть, когда мы с вами говорим, что те, которые, объекты, которые облагаются посреднегодовой, то мы ее будем брать, соответственно, по, уже из бухучета. Минфин считает, что при установлении элементов амортизации, среди прочего, нужно учитывать, похожи ли эти сроки на объекты, которые учитывают, на неарендованные объекты. То есть, смотрите, здесь Минфин говорит о том, что... С точки зрения амортизации, между собственными арендованными основными средствами особо различий быть не должно. Если они возникают, то тогда надо четко обосновать, с чего это они вдруг возникают. Но имею в виду, что мы, например, у нас сказать, долгосрочная аренда, но у нас теперь она долгосрочная. И есть подобные объекты, но для своих мы ставим один срок, а для арендованных мы ставим совсем другой. Пожалуйста, здесь будьте аккуратны. Так, срок аренды устанавливается, исходя из срока и условий установленных <coughs> договоров. Следует принимать во внимание уверенность в продлении и прекращении аренды. Ну вот, очень ненасказательно. Сказали, собственно говоря, на опцион по продлению аренды. Ну как мы с вами этот вопрос тоже рассматривали. То есть у нас есть высокая неопределенность тем, как определить все-таки звучит смешно высокая неопределенность как определить срок аренды но тем не менее вопрос ведь заключается только в одном у нас договор на 11 месяцев а мы с вами сейчас должны его рассматривать как долгосрочный исходя из того что предшествующая практика нам говорит что вот мы тут уже три года работаем никуда отсюда не уезжали и в принципе не забираемся и вот перед нами долгосрочный Собственно говоря, договор. Ну вот здесь такая формулировка. Уверенность в правлении или прекращении. Если мы четко с вами представляем, ну более-менее четко, что мы уедем из этого офиса, например, который на 11 месяцев, ну, нам не надо признавать этот договор как а, аренду. Если мы считаем, что по-другому, <coughs> тогда четко долгосрочный. Еще одно письмо, поставила вот это, письмо Центрального банка. Обращаю ваше внимание, коллеги, смотрите, оно 2019 года. Но вообще я вам очень бы рекомендовала на него посмотреть, несмотря на то, что оно, в общем, достаточно старенькое с точки зрения 2022 года. Дело в том, что поскольку кредитные организации перешли на МСФО давно, то когда возникли проблемы с переходом у всех по МСФО на новый 16-й ФРС аренда, то Центральный банк подготовил такое письмо по ответу на, с ответами на вопросы, которые сдавали ему, соответственно, банковские организации. И там целый набор вопросов и целый набор ответов. Какие-то из них могут быть для вас актуальны. Ну вот, например, они там четко написали – Коммунальные платежи не учитываются в составе арендных платежей. То есть, если у нас, например, с вами написано что-то там про коммунальные платежи, естественно, кто-то, который платит отдельно от аренды, то нам говорят, что мы ничего с ними не делаем. Коммунальные платежи строго по факту. Ну и, наконец, там есть еще, соответственно, по возврату имущества довольно развернутый ответ. Еще раз скажу, обратите, пожалуйста, внимание, хорошее письмо с такими адекватными вполне ответами, хотя 2019 года, но комплексные, с многими вопросами. Письма ФНС, письма ФНСовские, ну, на всех, наверное, может и не стоит останавливаться, да, ну, например, вот есть, соответственно, письмо в отношении, тоже такое комплексное, с разными вопросами, когда говорят, что в отношении неживых зданий, которые, которые, которые многоквартирные дома, по ним, соответственно, не, нельзя применять льготу по налогу на имущество, связанные, соответственно, для, предполагающие высокую энергоэффективность. Дальше, соответственно, есть бесконечный вопрос, просто бесконечный, о разграничении движимого и недвижимого имущества. Вот смотрите, такая конечно, позиция, ее нигде четко не закрепили в налоговом кодексе, а все-таки что мы считаем там, движимым и недвижимым имуществом. И с одной стороны, это нам невозможно сделать вот так совсем жестко, да, а с другой стороны, мы видим самые разнообразные позиции. Но тем не менее, что нам говорят, что вот при этом мы должны, соответственно, исходить из того, к какой группе относится наш объект, вот в этом общероссийском классификаторе основных средств. И с этой точки зрения, ну, поскольку там тоже привязки к конкретным ситуациям, в письме говорится о том, что если у нас, соответственно, какие-то объекты смонтированы в производственных помещениях, то это не значит, что они недвижимость. Между тем, мы с вами можем вспомнить и другую позицию. То есть, с одной стороны, не говорят так, то это не говорит о том, что, собственно говоря, они недвижимость. С другой стороны, мы можем увидеть целый ряд писем и ответов на вопросы, когда нам говорят, что, например, вся инфраструктура, которая есть, в помещениях, ну, в тех же производствах, она относится к недвижимости. То есть, вот здесь нам, конечно, ну, если мы хотим что-то признать уже движимым имуществом, то нам надо очень четко опираться уже на отраслевые э, классификатор. Вот это, это ну, не правильно сказала, на э, общероссийский классификатор основных фондов, и, соответственно, посмотреть по факту, э, о, что он, о чем, о каких объектах идет речь налогоплательщик ИП использовал объект и зарегистрировал право на него, сделку признали недействительной. Ну вот, соответственно, ФНС пишет о том, что это не значит, что не надо платить на него налог на имущество. Ну, коллеги, я думаю, что здесь подход, в общем-то, достаточно простой. Говоря о налоге на имущество, мы четко должны исходить из позиции, что если есть объект, то с него должен уплачен быть налог. Если на какой-то момент соответственно, вдруг выясняется, что сделка зарегистрирована не была, но тоже физлицо ИП его использовал как объект основных средств, вернее, сделка была зарегистрирована, но потом это было признано недействительным, это не сказал, то тогда у него возникает, соответственно, право. Хотя написано тоже так не, не очень четко. Так, для расчета налога по среднегодовой стоимости остаточную стоимость берут из регистра бухучета. Ну, здесь у нас с вами как раз для арендодателей, которые, учит... которые передали объекты в финансовую аренду, у которых на балансе дебиторка. Поэтому им придется, соответственно, уже рассчитывать свою остаточную стоимость для того, чтобы платить налог на имущество, если они облагаются не по кадастровой стоимости. Так, ну, про то, что кому-то не придется отчитывать, отчитываться это прекрасно отнесение торговых центров не менее 20 процентов критерий не поменялся есть попытка аргументировать вот это неотнесение к торговым объектам тем что все остальные например занимаются чем-то другим ответ простой 20 и более процентов чем снимаются остальные в общем-то это уже не интересно так, это все про то же, что оборудование – это отдельный вид. Разрешение на строительство – один из признаков отнесения объекта к недвижимости. Но посмотрите, вот все время у нас вот этот вопрос стоит на повестке дня. Да? С одной стороны, они говорят, да, это один из критериев возможный, а с другой стороны, если у нас есть разрешение, соответственно, на строительство, это не значит, что обязательно это недвижимость. То есть здесь у нас все равно вопрос аргументации нашей позиции. Ну, совсем немножко времени у меня осталось про автоматизированную систему управления. В прошлом цикле мы чуть-чуть про нее говорили, но вот сейчас уже стало более понятно, как это будет действовать, хотя окончательного варианта мы не видим. Итак, у нас с 1 июля 2022 года должен быть, соответственно, значит, эксперимент по Москва, Московская область, Калужская область и Татарстан, когда будет тестироваться эта автоматизированная система управления? Если мы посмотрим на... Какие-то базовые моменты. Ну, во-первых, это похоже на упрощенную систему налогообложения в значительной части. И она у нас не зря называется автоматизированная, поскольку это такая лайт-версия упрощенки. Да? Переход добровольный. Освобождаемся мы в первую очередь от страховых начислений. да, Но ставки 8-23% соответственно будут сейчас посмотрим по этому вопросу ну и наконец у нас налогоплательщики освобождаются от ведения бухгалтерского учета и подачи налоговых деклараций то есть вот если бы мы сейчас спросили а какой основной вообще жизненный бонус от этой системы да, то наверное мы могли бы назвать их два это освобождение от страховых платежей и, соответственно, в общем-то, отсутствие необходимости ведения бухгалтерского учета и в определенных целях, в определенном смысле налогового учета, потому что декларации подавать уже нам с вами не нужно. Но какие здесь у нас будут, соответственно. Основные критерии, ну, по крайней мере, предполагается, потому что в окончательном виде, но ну, я думаю, что мы увидим тоже, потому что вот это, собственно, уже такая вторая версия, которая нам представляется, но ничего не поменялось в части каких-то конкретных уровня, каких-то конкретных показателей, единственное, что у нас появляется, это какая-то... Детализация, соответственно. Итак, максимальный доход 60 миллионов рублей. Балансовая стоимость основных средств не превышает 150 миллионов. Ну, если помните, соответственно, у нас похожие критерии были в упрощенной системе налогообложения. Наличие филиалов обособленных подразделений не предусмотрено. Максимальная численность работников 5 человек работники, налоговые резиденты не допускаются. То есть если у нас, например, там есть они по факту уже использованы, и мы обдумываем вопрос, а не пойти на эту систему, то, как вы понимаете... При сохранении этих работников мы, соответственно, не можем с вами туда переходить. Либо придется менять работников. Точно так же у нас работники, которые имеют право на досрочный выход на пенсию, не могут привлекаться, соответственно, к работе. То есть речь идет о том, что, мы созда... что организация создает рабочие места, первое, соответственно, для резидентов налоговых, и второе, для лиц, у которых нет никаких льгот в части выхода на пенсию. Выплата доходов наличной форме, в натуральной форме, и, соответственно, предоставление каких-то материальных выгод и облагаемых поставки 35 35% не допускается. Ну, давайте вспомним там, в принципе, что у нас остается? У нас остается выплата дохода, фактически заработные платы, да, строго в деньгах, причем это строго через банки, через кредитные организации, потому что наличные не допускаются, никаких натуральных форм, никаких материальных выгод, то есть если мы там имели в виду, что это какие-то предоставления заемных средств, Соответственно, работникам или какие-то иные формы получения материальной выгоды, то это у нас, соответственно, исключается. Ну вот и отсюда и упоминание про ставку 35%. Форма выдачи заработной платы. Безналичные через кредитные организации, в которых включенные будут в специальный реестр. То есть фактически зарплата будет выдаваться строго, естественно, по, на карточке. А все вот эти денежные средства по зарплате должны будут перечисляться в те банки, список которых будет нам предоставлен с вами. Но если кто-то, вот, например, помнит как сейчас представляется льгот на фитнес, так называемый, да, в части социальных льгот. Ну, вот там точно так, тоже можно социальный вычет представлять только по перечню организаций, которые есть, соответственно, в, вот и в этом реестре правительства Российской Федерации. Но здесь тоже будет, соответственно, перечень, и если мы хотим как-то работать по этой системе, нам надо будет, соответственно... Понимать, что деньги только там на заработную плату. Ставки по НДФЛ 13%, то есть четко базовая ставка. Условия, которые сейчас прописаны, организация не переходила на уплату единого платежа. Доля участия других организаций не превышает 25%. Вы чувствуете, как похоже, вот, прям совсем на упрощенную систему. Совмещение с другими режимами не предусмотрено. То есть вот она, с одной стороны, похожа, в чем-то она более жесткая, да? потому что мы с вами видим, что, вот, например, там можно с патентом совмещать ставки, которые у нас с вами есть. Значит, объектов тоже два – доходы и доход минус расход. Ну, вот еще написала здесь минус убытки прошлых периодов, но только потому, что сейчас так написали, в принципе, как бы предполагается. Итак, по доходам 8%, доход минус расходы 20%. Ну, если мы посмотрим, то ставки повыше, чем на базовой упрощенке. Ну, собственно, вот повышенные ставки за то, что у нас с вами не будет страховых <coughs> начислений. Так, расходы. Расходы признаются, если уплачены безналично или через контрольно-кассовую технику. Ну, то есть исключаются вообще какие-либо расходы, простите, которые можно оплачивать наличкой. Ну, очень понятно, государство все-таки хочет четко ввести контроль за расходами, которые есть у организаций, тем более, что здесь у нас налог будет рассчитываться автоматически. Поэтому все расходы, в принципе, должны сразу будут отражаться, либо мы платим безналичные, они четко и прозрачно видны, либо через контрольную кассовую технику, которая тоже, соответственно, может проверяться. Ставка минимального налога, то есть если у нас с вами убытки по этой системе, то у нас 3%. Если помните, то, соответственно, у нас по упрощенке там 1%. Ну вот здесь... Пока три. Я, коллеги, еще раз скажу, не думаю, что у нас изменится какие-то цифры. Наверное, так и останется. Есть такой довольно большой перечень тех организаций, которые, соответственно, не могут переходить на автоматизированную систему, вот эту упрощенную. Да, если мы посмотрим, то очень похож перечень на тех, кто не может применять упрощенку. Это и производство под подакцизных товаров, добыча, соответственно, полезных ископаемых, кроме общераспространенных, азартные, проведение азартных игр и так далее, и так далее. Если посмотрите, то вот здесь, опять-таки, поименованы, кроме видов деятельности, то поименованы еще и организации, которые, соответственно, не могут это применять. Вот унитарные предприятия, казенные, бюджетные, некоммерческие и так далее. Мы принципиально нового здесь ничего не видим. Список очень близкий к тому, что мы видим по упрощенной системе налогообложения. Но тем не менее, ограничения есть, с которыми мы с вами сталкиваемся. И с этой точки зрения мы должны иметь в виду, что да, кому-то это можно будет и удобно, Кому-то, например, это, этот режим изначально не подойдет. Поскольку, как я уже говорила, мы переходим с вами в добровольном порядке, то дальше мы, соответственно, говорим, что надо будет подавать заявление до 31 декабря, предшествующего года, и если организация или ИП вновь организованы, то не позднее 30 дней, календарных дней, с момента постановки на налоговый учет. Ну то есть точно так же, как в упрощенной системе. Налоговый период, календарный месяц и уплата налога производится ежемесячно. Ну вот если вы знакомы с порядком, который установлен для самозанятых, там примерно так же. По Конкретному месяцу определяются, ну, в данном случае доходы по самозанятым, да, и, соответственно, устанавливается срок для уплаты. Ну, вот здесь, соответственно, написано, что налоговые органы должны сообщать налогоплательщику не позднее 15 числа следующего месяца, о том, какой налог ему рассчитали. Ну и, соответственно, установят дату. Ну, я думаю, какое-нибудь 25 число, наверное. Ну, я так думаю, потому что про это не написали. Для уплаты налога. Но при этом, смотрите, какая история такая. Вот мы так, в общем, особо-то этого не видели до этого. Налоговый период – календарный месяц, да? Но при этом предполагается, что, в принципе, мы не можем э, уйти с этого режима, но если не нарушаются какие-то критерии, до того, как закончится календарный год. И с этой точки зрения просто вопрос, когда здесь в налоговом периоде, что формируется четко налог, который мы должны заплатить. А так при соответствии критериев мы продолжаем с вами работать. Если потом примем решение уйти с этого режима, продолжаем, соответственно, работать до декабря, потом подаем обратное заявление, если нам не понравилось, и возвращаемся обратно. Значит, из тех особенностей, которые мы с вами уже частично озвучили. Ну, что не надо будет, соответственно, уплачивать? Страховые платежи. Ну, это, конечно, большой такой жизненный бонус для многих организаций. Но, опять-таки, прежде чем куда-то переходить, даже вот ориентируясь на это, надо посмотреть, кому выгодно или не выгодно. Что касается размера страховых платежей от несчастных случаев, они не будут привязаны к виду деятельности, как сейчас, будет установлен какой-то фиксированный размер, то есть эти платежи все-таки останутся. Из того, что у нас не надо будет платить, ну не надо будет платить все, как обычно, НДС, налог на прибыль, налог на имущество и, соответственно, там для ИП, НДФЛ по предпринимательской деятельности. То есть вот здесь все очень похоже на упрощенную систему. Есть некоторые оговорки пока, которые говорят о том, что могут быть какие-то другие обстоятельства. Ну, то есть, например, мы с вами помним, что у нас НДС не платится по спецрежимам. Но если мы говорим, например, с вами о том, что мы являемся налоговыми агентами, или у нас есть НДС на таможне при импорте, то здесь у нас даже вопросов не возникает, мы все равно будем его, соответственно, уплачивать, потому что предполагается, что речь идет просто о операционной деятельности, а не о, например, каких-то других организациях. Еще один плюс, который есть, соответственно, сокращается эта отчетность по всему тому, что мы с вами не делаем. Да? Ну, то есть, если мы с вами говорим, например, о том, что мы не платим э, страховые платежи, ну, естественно, мы по ним и не отчитываемся. Мы с вами не сдаем декларации по этому налогу, поскольку он автоматически передается все сведения и автоматически нам уже с вами рассчитывают уже готовый налог. Так, что у нас еще? Uh -huh. Uh -huh. Uh, личный кабинет налогоплательщика организуется. И, собственно говоря, вот в этом личном кабинете мы с вами и уже и формируем всю ту информацию, на основе которой у нас будет рассчитываться уже uh, весь налог. Что касается начисления, например, заработной платы, то вот что-то я про это, наверное, пропустила. Или нет, а нет, вот она, думаю, что-то я про это забыл сказать. То мы должны иметь в виду, что в принципе у нас по заработной плате может быть такой вариативный подход: либо мы самостоятельно исчисляем НДФЛ и удерживаем, и сами перечисляем бюджет, либо мы должны, соответственно, будем поручить это банку, который будет выплачивать заработную плату, соответственно, работнику, ну, предоставив ему все документы, которые необходимы для исчисления заработной платы и предоставления вычетов. Из вычетов, соответственно, сейчас вопрос стоит только так. Предоставление стандартных, но ну, в нашем случае в основном детских, ну, как вы помните, у нас там еще есть льготные категории, которые... Там чернобыльцы, участники Великой Отечественной войны и иные, приравненные к ним, да, то есть либо это стандартные, то есть для большинства детские вычеты, либо профессиональные, то есть для ИП. Все остальные вычеты уже не предоставляются. Они будут предоставляться в стандартном порядке через налоговую инспекцию, потому что у нас работник по-прежнему платит НДФ 13%, то есть прав на вычеты свои он не теряет, но уже будет получать их через налоговую инспекцию. Будь то, например, это в самой налоговой инспекции или, например, через свой личный кабинет, но, тем не менее, он будет это делать самостоятельно. Ничего не В этой части он ничего не потеряет, но организация уже этим заниматься не будет. Но вы, вы понимаете, что, с одной стороны, здесь тоже все сделано, чтобы весь бог-учет, который связан в том числе и с вообще расчетом заработной платы, тоже был вообще, так сказать, Оптимизирован в плане минимизирован, поэтому все, что вот излишнее, все перенесено уже в какие-то другие аспекты, когда это, этим будет заниматься само физическое лицо. Ну и вот, наконец, по предварительной оценке, эта автоматизированная система будет выгодна, соответственно, либо организациям, либо ИП, у которых, как вы понимаете, невысокие доходы, но у нас там 60 миллионов стоит, верхняя цифра, и когда у нас доля расходов на персонал находится в 7-10%, то есть когда она невелика. А поскольку мы с вами вот все посмотрели, то, в принципе, мы должны четко себе сказать, что прежде чем куда-то переходить на эту автоматизированную систему, надо точно определиться, что она для нас выгодна она выгодна будет далеко не всем. Поэтому, ну, с учетом повышенных ставок, поэтому тем, у кого, у кого вот доля на зарплату вот находится в этих интервалах, ну да, там экономия на зарплате, она там что-то нам, не на зарплате, простите, а на страховых платежах, она нам что-то будет давать, соответственно. Для многих это будет невыгодно с учетом повышенных ставок, с учетом сложности признания некоторых расходов, ну и некоторых других обстоятельств. Поэтому надо, конечно, очень аккуратненько оценить все обстоятельства вот своего бизнеса, прежде чем принимать такое решение. Тем более, что будет так же, как и упрощенки. Если мы вошли, мы вошли на год, и если потом выяснится, что мы платим больше, но, ну, к сожалению, этого уже не отыграть назад. Коллеги, у меня все. Есть ли какие-то у вас вопросы? Если есть, то я готова, соответственно, на них ответить, пока вы думаете. Я надеюсь, что с ученым того, что у вас могут быть какие-то различные аспекты вопросов, которые вас интересуются, вот та подборка, которую я для вас приготовила, писем. Она вам будет полезна, потому что не все вопросы нужны в практической деятельности абсолютно всем. И можно будет всегда найти то письмо, которое вам, или тот, тот разъяснительный документ, который вам интересен. Поэтому, пожалуйста, всегда можно воспользоваться этим. Мне кажется, очень удобно. Так, ну я, коллеги, вопросов не вижу, тогда я говорю вам «до свидания». Надеюсь, что вам будет полезна та информация, которую мы узнали в нашем бурном изменяющемся мире бухгалтерского учета и чуть-чуть налогов, потому что у нас акцент был на «бухучет». Ну, всем успехов, надеюсь, что все пригодится в нашей деятельности, вам будет немножко легче работать, что тоже, в общем, для нас с вами очень важно в методическом плане и во всех остальных. Всем здоровья, всем успехов. До свидания.